Oh, oh, oh. Октябрьш наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницей ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает, в отъезжи поля с охотой своей. И стражут озел от бешеных забав, И будет лазь собак, уснувшие дубравы. правы. И будет лай собак, уснувшие дубравы. Дни поздней осени бронят обыкновенно, Но мне она мила читать от дорогой красою, Тихую, блистающую, смиренную. Как нелюбимое дитя в семье, Родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен Я рад лишь ей одной. Она любила ричардсон Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтобы Грандинсон Она лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, Ее московская кузина, Твердила часто ей об них. В то время был еще жених, Ее супруг. Но по неволе Она мечтала о другом, Который сердцем и умом Ей нравился гораздо более. Сей Грандинсон Был славный францем.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 Привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, Замена счастью она. Привычка осладила горе, Неотразимая ничем. Открытие большое вскоре, Ее утешило совсем. Она меж делом и досоком Открыла тайну, как супругам Самодержавным управлять, И все тогда пошла на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, сложенок била осердять. И все это мужа не спросясь. Thank uh you. -huh.